Вот повезло мне, не дурак я родился. Дал Бог ума, что там. Антон, ты что опять в холодильнике то делаешь? Поволк, я. А, а не мало тебя одного кусочка то будет. Продумано взял все. Вот я не понимаю. Жил себе насыщенной жизнью, радовался, веселился, а потом выясняется, что это алкоголин. Что ты <связь> Настя. Знаете, почему многие кафе используют трубочки с ложками на конце? Это не для того, чтобы ими пену хавали, а для того, чтобы вы не смогли все допить, и в итоге осталось сотрудником. Выпил сам, подумай о ближнем. Куда ты? Кот, сука, все-таки все доел. Заблудился. Жадность фрая разгубила. Так удобно лежать? Ну, блядь, если лежу, значит, наверное, удобно. Ну, я ж не знаю, я спрашиваю. Ну, вот, блядь, и не спрашивай. Ха-ха. Nice. Найс. Веришь, нет? Я забыл, когда я последний раз ел. А ну, пацаны! Вот так вот, правильно. Теща подарила дочке вот такую вот игрушку для купания. Это просто что-то нереальное, вы посмотрите. Теперь не только дочка будет с ней купаться, а еще и я. Прихожу я вчера под закрытие магазина и наблюдаю, как девочка выбрасывает все торты в мусорку. Прикиньте, они даже не знают, что можно приклеить дату и продавать это снова. Это... Вот он еще, конечно, на любителях. На любителях? Да. Вот. Сорти, да, на любителя, короче. Да. Ну-ка, ебани вот этого этикета и вот сорти нахуй прям вот. Бля, чубак, натуре. Таких, бля. Когда о... мы уже будем вместе? Ну да ты хоть что-нибудь уже начни для этого делать. Пиздец, ты, конечно, офигевшая. Мурась. Ничего не поняла я Спасибо, пожалуйста Мам, ну может мой папе просто торт на день рождения с испечем? А? Вот, пожалуйста, открылась презервативная Гандальмерия, Гондонная вот. Какая нафиг разница, какие сиськи Главное, чтобы борщ умело готовить Вкусный я умею борщ готовить. И я. И я тоже умею. Не, ну блин, есть такие дела, показывайте сиськи. У вас спонжик чист, просто он... Слышь, у тебя жвачки случайно нет? Да, есть, я сейчас... пожуй, пожуй, у вас же это пи... Ой, ну сделайте, чтобы я была красивой Ты маме должна была это сказать Вверх, так а вы кадык собираетесь удалять? Блядь, <с> ну ничего, со снушками будешь Это что за сережки? Серебряные или бижутерия? серебряные Снимай нахуй, потому что они мешают Будь пока у меня полежат, они реально мешать будут И там потеряют Добрый член Ой, толстый день Девочки, там такое вчера было Чтобы поймать енота, нужно думать, как енот. <связать> <связать> <связать> До свидания. Ой, жлючку. Двигайся двигайся, двигайся. двигайся. Двигайся. Вы меня... На работу брали, какую зарплату поставили? 7500. Правильно? Да. Ну, ну, понимаешь, явно подразумевали, что я буду подворовывать. Если честно, нет, так не думали. Мы не... В смысле, вы что, меня на зарплату 7500, что ли, поставили? Ты что, паскуда? Извините, извините. Ну, вы правда, ну, паскуда, 7500. понял, Ольга Александровна! магом будешь? Я же девочка, я такой не пью. Есть только с соком разбавить. Сока нет. Есть хлеб. С хлебом буду. Нормально вообще, спасибо. После 25 лет совместной жизни ты мне говоришь, сдохни, тварь. Я не так сказал. А я как ты сказал. Я сказал, можешь не пристегиваться. я нашла лобковые волосы а, стоят они в районе 60 рублей ребят кому нужно можете свои сбрить и принести в магаз их продадут котик нам задают вопрос как мы друг другу за 25 лет супружеской жизни не надоели ответь пожалуйста на этот вопрос как Признался быстро. Мама сказала, если меня кто-нибудь обидит, сразу в лоб давать. Служба 112-25. Здрасте. А скажите, пожалуйста, листья нападали на дороге лежат? Вы этим занимаетесь, нет? Ну, когда спасатели имели листья. Если человек лежит на земле. Но есть земля. разница, листья лежат на земле или человек лежит на земле. А какая разница? Я вас что-то не Турки. понимаю. Ну, собака, человек, листья. Вы только людьми занимаетесь, да, и сумками. Не пойму, сформулируйте. Ну, это неопознанные объекты. Конкретно Я... сформулируйте мне вопрос. Ну, это инфекция штаммная. Какая инфекция? В листьях? Почему? Не знаю, у меня кошки выскакивают, приходят с клещами. Ну, если у вас в листья неопознанный объект, то, возможно, на ваших кошках не клещи. Я прошлась в этих босоножках-хлебках вчера, у меня кончики ногтей почернели. Ну, Но вызовите скорую помощь. А они берут там кровь. Бургеры ел? Нет. Ни разу не ел? Ни разу. Ну -то Как Ё так? А это а, роллы, суши. Нет, такого у нее вообще вкусного. Да. Вообще -вообще. Хочешь попробовать? А, да, хочу. Погнали, что ли? Погнали. Здравствуйте. Вы такая красивая сегодня. Да иди, иди, иди пизду, блядь, Альфонс, ёбаный. пизду, блядь, мразь, блядь, ёбаная. Ну ч, зараз, блядь, пиздина, что тебе надо? Я переругалась там со своими, у нас не работает ни свет, ни газ, ничего. Охуеть. Ну и чего ты? Некрасивая. Творюга, блядь. Зараза, ебаться хочешь, мразь, блядь. важный вопрос. Чего? Как вы, девочки, вытираете попу вот с такими ногтями? Мне очень интересно. Так Не так же, как мы. Мы нормально. А вот как? вот Допустим, вот салфетка. Вот ногти. Я ее даже взять не могу. Как вы делаете? Блин, нормально. Ты что, блин, вот так вот берешь и вышкребаешь, что ли, себе? На пальчик. А тут вообще... Или вы что, прям это вытаскиваете, а потом вот это, салфетку... Знаю, вот смотри, допустим, допустим, я вот так взял, вот жопу. Как? Mm. Ну, как? Как туда вот, ну, чтобы вытерла. А зачем вытирало? туда запихивать? Ты скажи мне, ты что, массаж там делаешь? Какой массаж? Да. Я все начисто, почистал. Тут даже салфетку не взять этими ногтями. Как вы это делаете? Вначале вы ногтем, потом вот берете салфетку и ногти вот так вот вытираете. Это, Антон, ты так делаешь, вы? вот так вот берешь, чтобы вы Все что понятно, это у вас говночистки, а не ногти. Всё, Серёж, всё, мне такая жизнь надоела. Какая-такая? Позавчера ты пришел вчера, вчера ты пришел сегодня. Если ты сегодня придешь завтра, то послезавтра я с тобой разложу. Тебе понятно? Понятно. Ну, давно в ТикТоке? В смысле, я говно в ТикТоке? В ТикТоке, да. Давно спрашиваю. Давно Это что за вопрос-то был? кошка вы в тиктоке анжела Шалова. шалава я шалава у ну, срайт я что ебану хоть ты меня снимаешь ты отца блять ебану блять отсюда вы что ебанутая блять еб... Ай, базара, нет. Давай обманю, 6 мешков. <coughs> Алло, ты когда бабки отдашь, петушара? Не мороси, а верни деньги, понял? Продолжение